Убрание в арк. Вот я посреди моря застрял с каким-то чуваком. В этой серии готов к разведке. Чувствуй себя, как будто я ван Чарт играю. Ой, я бы не советовал тебе сюда идти. Я сам не хочу сюда идти, валим! Коллега, я наконец понял, почему наши раскопки в последнее время ни к чему не приводили. Потому что мы целый день слоняемся по пустыне без дела. Нет, Максим, меня зовут не так. Все дело в том, что все это время мы стояли на фоне зеленого экрана. Что за... Лупа моя опущена в песок, чтобы удостовериться, что мы действительно в пустыне. Жарко тут. Да, когда я осознал, что мы в настоящей пустыне, стало очень жарко. Печет неимоверно, коллега. Мне очень страшно за лупу, ее жжет. она вот-вот покраснеет. Хватит говорить о своей лупе, с ней все будет в порядке, а вот мы сдохнем, если не выберемся отсюда. Боюсь, как бы нам ни было дискомфортно, мы не можем отсюда уйти, пока кое-что не найдем. Что? Расходимся, коллега. Так мы покроем большую область. Я пойду туда, а вы пойдете туда. То есть в одну и ту же сторону. Как мы покроем большую область таким образом? А вот так. Посмотрите, какую маленькую область покрывает мое тело. Но если вы ляжете рядом, то зона покрытия увеличится. Я даже дослушивать этот бред не стану. Я пошел искать в ту сторону. А что мы ищем? Твою мать. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в War Survival Evolved. Это уже седьмой эпизод третьего сезона. Он долго не выходил, я знаю. Извините, пожалуйста. У меня были очень большие трудности. Но они закончились, и теперь давайте. Вот все, вот эпизод, все. Не жалуйтесь. Лучше лайк поставьте, ведь я вкладываю всю душу в эти эпизоды. А мы приступаем. Что ж, с этим утесом покончено. Но впереди ждет нечто грандиозное. Очень грандиозное. Благо теперь у меня появился напарник. Он достаточно скилловый, и мне хочется как-то, знаете, соответствовать. Поэтому я сейчас все свои ресурсы, которые у меня есть, перенесу в наш новый дом. Я хочу, чтобы он тоже увидел, что от меня есть толк. Поэтому я сейчас его удивлю. Я приплыву в наш новый лагерь с платом и с кучей ресурсов. Он офигеет. Офигеть. Так много ресурсов притащил, у него просто челюсть отвалится, и он поймет, что не зря вступил в мой трайп. А это интересно, поместить еду в последний слот, чтобы покормить. Можно его кормить гнилью и приручать. Сразу двоих приручим. Ведь я знаю, что скоробеи генерирует огромное количество навоза. Пока скоробеи приручается посмотрим, что это за местность. Ху -ху -ху. Офигеть, как это завораживает Очень сильно напоминает местность, в которой я сейчас реально живу Коллега, ваши поиски увенчались успехом? Я успешно тут найду свою смерть. Я даже не знаю, что я ищу. Ищите огурчик. Огурчик? Это такая продолговатая штука зеленого цвета с пупыркой. Я знаю, что такое огурчик. Как я должен найти его в пустыне? Тут вообще ничего нет, не говоря же Стоп! Я вижу его. Только убедитесь, что это не мираж. Откуда он здесь? Это мой, я его потерял. И как он должен помочь нам вернуться домой? Это же просто огурец. Вы уверены, что это не мираж, коллега? А я знаю, как он поможет мне. В нем есть достаточно влаги, я смогу дойти до края пустыни. Не делайте этого, коллега, это необычный огурчик, вам только так кажется, он несъедобный. Что вы сказали? Я вас не слушал. Ну все, коллега, теперь нам не видать обратных билетов домой, а тем более кэшбэка. Чего? Я же говорю вам, коллега, это мираж. Это необычный огурчик. А карта Тиньков Рик и Морти с изображением Огурчика. У них в этой серии целых 5 дизайнов, и мне достался мой любимый с изображением Рика Огурчика. Какого черта? Вы откусили мою дебетовую карту Тиньков, да. Та самая карта, которая давала нам преимущество в виде кэшбэка до 15% на 4 выбранных категории травм, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка при совершении покупок у партнеров и до 7% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц. Реальными рублями приходит коллега. И это при том, что обслуживание карты бесплатно, и вы все это слопали. Я никогда не вернусь домой, я тут сдохну! Эх, не знал я, коллега, что вы настолько слабовольны, что подались первому же миражу. Еще, пожалуйста, мохито. Угу. Махита? Да, жажда накрыла просто безумно. Причем, чем больше я пью, тем больше у меня сушняк. Я надеюсь, вы не всю карту слопали, она еще работает, чтобы я смог за все это заплатить. Ну так вот, я говорил, что очень разочарован в вашей слабохарактерности. Всем же известно, что в пустыне можно словить мираж. Надо быть очень внимательным и не терять самообладание. Что вы делаете? Признаю, я тоже допустил одну небольшую ошибку. Да когда появились на свет. Но есть плюс, вы только слегка надкусили карту, а значит, она еще работает, и мы сможем бесплатно снимать наличные в любых банкоматах и делать бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона. И тебе все это тоже доступно. Главное, переходи по ссылке в описании и забирай свою карту тиньков с пожизненным бесплатным обслуживанием карты. Стоп! Вы что, опять это делаете? Главное теперь найти дорогу из пустыни. И клянусь вам, мы больше не поддадимся никакому миражу. Ой, коллега, это что, у вас огурчик? Смотрите, скоробей почти что приручился. 93% есть он мой! Офигеть, мой первый скоробей. Я так стал круто приручать животных сейчас. Потому что скилл у Евгения уже есть. Назову его баги. Твою мать! Твою мать, змея! Нет, нет, нет, нет, нет, стой, стой! Молочь! Так, отходим, отходим от... Ааа, сдох! Нет, я потерял сознание. Долбит моего скоробея! Быстрее, пауэрдрыж, давай. Да, пожалуйста! Отбивайся, скоробей! У тебя 86-й левел, ты сможешь, давай! Нет? Да почему? Быстрее, пауэрдрыч, просыпайся! Как же беспощадно она его кусает! А он беспощадно отбивается, он сдох. <связь> Все, я проснулся. Сука, месть! Но перед местью давайте приручим другого скоробея. У него 140-й левел, только сейчас. Когда я его приручу, у него будет просто... Тысячный, тысячный левел. Пойдемте мстить. Gonna die! Gonna die! Gonna die. Жалко эти стрелы не ядовитые. Итак, да! Хорошо. Ну и кто теперь ядовитый, блядь? Все, собираем ее. Братиш, тебе покушать принес. Возьми тухлятинки. И он почти мой, он почти мой! Ах, отличненько, второй скоробей в моей жизни. Назовем его, дайте подумать, Багги. Смотрите, его можно поднять. Это очень забавно выглядит и нелепо. Так же, как Power Пауэр в носках. Бежим за мной, жучок. Тебе понравится жить у меня и у моего друга. Ну-ка, он может плавать? Смотрите, он... Нет, он тонет, он ко дну пошел. Так, надо его собрать. Иди сюда. Я не могу его подобрать! Нет. Сейчас утоплюсь скоробея своего! Да господи! Да твою мать! Не берется! Стоп! Давайте посвистим его с берега, с берега! Вот какой плавучий, оказывается! А что ты притворялся? Нырять просто любишь, да? Все, пошли со мной. Хватит экспериментов, пора домой. Я и плод добыл, и ресы собрал, и скоровее приручил. Порадую напарника, он офигеет. Мы договорились с ним встретиться на этом камне. А вот и он летит. Привет, полетели, я тебе кое-что покажу. Интересно, что он мне хочет показать? Вряд ли ты сможешь меня удивить, но попытайся. Что это? Что это такое? Это плод. Плод? Это плод? Это огромная хрень какая моторная лодка, убийца. Заходи, устраивайся поудобнее и думайте, здесь понравится. Тут есть люк и внутри все необходимое для нас. Но как так получается? Я приплыл с каким-то сраным плотом дешевым, а он <плотно> с подлодкой. Ну, это мой собственный дизайн. Тут рабочий стол, плавильня, ящики, шкафчики, холодильник. В общем, все, что нам нужно. Две кровати стоит Здесь есть... Возможность поставить еще много чего. А я жука приручил. Uh -huh. Я решил проснуться посреди ночи, чтобы взять ножницы в руки. Думаешь, ты лучше меня? Чики-чики. Он новичок в этом трайбе, а у меня тут дедовщина, поэтому устроим ему темную. И лысую. И кашлянем ему в рожу. И сбреем ему сраку. Чувствую себя такой гнидой, но приятно. Сладких снов, напарник. Решил взять Птера и слетать на утес, так как у нас здесь остался еще нефтесос. Посмотрим, сколько у там. Охренеть, сколько нефти он добыл Так, это нужно все обязательно забрать к нам Я все-таки хочу быть очень полезным тиммейтом Поэтому мне необходимо добывать три раза больше ресурсов В команде важно, чтобы каждый ее член работал на максимум своих возможностей И я буду вносить свою лепту, чтобы мы процветали И поэтому тоже третий мой плод с ресурсами Здоров, Спирит, ну чё, какие у нас планы? Привет, да, у меня есть один план И какой же? Готов к разведке Теперь готов. Тогда пошли составим карту этой местности. Вперед! Power Ridge, смотри вон туда. Даль, там Кицеркуатель. Кицеркуатель, вон впереди, видишь? Справа от дерева, вон. Секунду. Это невероятно. Так красиво. Он никогда не летает близко к земле. То, что мы сейчас видим, это большая редкость. Как же так вышло? Я столько лет выживаю в этих землях. Рублю деревья, бегаю по кустам, рву кусты, гажу в кусты, убиваю хищников. Но мне никогда не было времени просто остановиться и посмотреть на все со стороны, чтобы увидеть, какая же все-таки природа прекрасная. Кажется, теперь я понимаю. Я не должен пытаться одолеть природу, должен научиться ее уважать, и, может быть, тогда она позволит мне занять свое место. А вот в этих землях очень легко приручать птеров, поскольку здесь много овесов, которыми они питаются. Что это за замок такой? О-хо-хо, Слушай, давай остановимся здесь. Ого! -хо -хо. Я хочу посмотреть, что внутри. Чувствую себя, как будто я ван отыграю. отыграю. Ой, я бы не советовал тебе сюда идти. Я сам не хочу сюда идти, Валим! Охренеть, как там их много, жесть! Так еще заорали мерзко все. Это огромное количество насекомых. Пауки, птицы, нет, это летучие... Что это такое, вампиры? А, фу, блин, у меня аракнофобия развивается. Все, все, все, все, все, валим отсюда. Боюсь, я на какое-то время должен тебя покинуть, дружище. Поэтому спрячемся здесь. Вот здесь можно разбить лагерь. Да, я думаю, здесь будет безопасно. Все, давай положим здесь лежаки. Хорошо, ложись спать, а я буду охранять нас. И не переживай, дружище, мне есть чем заняться. Закрываем дверь. Так, так, так, так, так, так, осмотрим местность. А-а-а, как прекрасно. Пожалуй, приступим к массовому приручению. Начнем с тебя, Додо. Да что ты ко мне пристал? Ладно, делай что хочешь. Мне все равно пофигу. Сейчас мы быстренько его приручим. Смотрите, в какой я позе. Смотрите, какая гибкость. Вот это мышцы. Хватит, хватит грызть мои пальцы, Додо. Опа, он готов. Он мой теперь. Я назову тебя Додо. Как оригинально. Хотя это моё имя. Но мне как бы все равно насрать. А ты не врал, тебе и правда насрать. Но мне есть чем тебе ответить. Секунду. Вот. Ха! Так, так, так, так, так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, Останови меня здесь. Что ты от меня хочешь? Ты знаешь, что я хочу. Самка хочу. Сейчас мы тебе жену добудем. Давай. Бачи ее. Бачи, заставь ее. Вот так. Напичка наркотой. Додо, не знаю, как-то это было грубо. Поверена, сама не знает, чего хочет. А хочет она быть со мной. И в ночи я ее приручил. Назову ее Додошка. Вот, Додошка, познакомься. Это твой новый муж. Почему она не смотрит на меня? А мне нравится, как вы вместе смотритесь. Побежали. А смотрите, как эти дудошки бегут в весело по пляжу. Ох, как это романтично. Правда, один из них чертовски болен. Что, да-да, ты уже заразил ее? Я времени зря не терял. Э, а это вы по сторонам разошлись? Что происходит-то? Она меня бесит. Что вы только познакомились? Я не знаю, я получил свою а любовь прошла. Вот так. Такой вот расклад. Опа, нифига себе. Они уже снесли яйцо. Не похоже, чтобы они как-то запаривались над этим яйцом. Придется что-то мне делать. Да-да. почему ты ничего не делаешь с яйцом? Слушай, Женек, я не могу этим заниматься. меня плохой родитель. Так успокойся. Вот тебе мои мокрота в лицо, чтобы взбодриться. Это только кажется страшным, но поверь, все будет хорошо. Что это был за звук? Что? Ты еще одно яйцо высрала. Теперь у нас два яйца. А что ж, придется кажется, мне всем этим заниматься. Ой, посмотрите, какой маленький детеныш родился у них. Ой, я впервые вижу маленького додончика. Додончик, кстати, отличное имя. Додончик. Так, родители, какого хрена вы тут стоите без дела? Идите быстро заботьтесь о ребенке. Вот костер. Может быть, сбодрит. И ты что стоишь? Быстро к ребёнку. Да, твою мать, твою мать. Всё, ты не выйдешь отсюда. Пожалуйста, женёк, выпусти меня. Я не могу я не могу этим заниматься. Я тоже не могу. Будете сидеть здесь, пока не станете нормальными родителями. А я пока тем временем займусь разведкой. Ууу, смотрите, пещерка какая-то интересная. Что там внутри? Блин, там может быть какая-нибудь база. Надо быть аккуратным. Не хочу, чтобы меня с пулемета подстрелили. Ладно, вроде бы все чисто. Залетаем. О -о -о. Блин, ну конечно, здесь было бы круто построиться. Но, как сказал мне мой тиммейт. База, погодите! Черт, я не могу рассмотреть нормально. Так, а кажется, они все подохли. Да, их вынесли. Такое бывает, что выносит всяких нубов. Ладно, давайте еще посмотрим, что здесь есть. Маленький вода. Что это сейчас было? О, блин! Твое мать! Вали, вали, вали, вали, Нет! Нет! Все, все, все, все, все, не надо, пожалуйста! Сейчас маневрируем! Черт, теперь заморозили! Нет, нет, пожалуйста, no! А, черт, я не трогай меня, убтера убил. Так, быстрее, быстрее отбиваться! You bitch, так грубо? You. Gentleman. Как же сильно я подвел своего тиммейта, я запорол птера, запорол броню, запорол оружие, я должен все восполнить! Эй, земляк, подходи, шашлык покупай, эй, сочный, восточный, эй, посмотри какой, пахта. бери мне, я тебе говорю. Эй. Народ, смотрите, что увидел, а кажется, это игрок... Кажется, пришло время для мести. Кладем транквилизатор, кладем лежак, ставим тренкпелизатор на стрелу и аккуратненько со спины как крысы, стреляем. Все, он мой. Он мой. Я надеюсь, это тот чувак на виверне, который был. Нет, вряд ли это он. Нет, это другой чувак. Пофигу. Кто-то должен был ответить. Все забираем. Так, что теперь с тобой сделать? Не знаю. Знаете, топором по башке. Ах, как приятно, как приятно. Сколько у тебя хп? Почему ты не дохнешь? Он даже не коцается. Слушайте, а давайте его напичкам наркотой. Оп. Пошли со мной. Может быть, на плод его отнести? Сделать его своим рабом? Не, знаете что? Я не буду на это время тратить. Я просто с него все сниму. Все заберу и просто... Блин, он болит куча коробок. Так вот. Ахиллеса, выпитай его Просто убью 25-й левел, и он так долго не дох? Может быть, я как-то не так прокачиваюсь Тем временем мой птер приручился Надо дать ему какое-то имя, то он птеранодон какой-то Это ж не твое имя Ты будешь птера... Дрищ. Привет, что делаешь? Я, в общем, летал приручить орла На меня напал чел на виверне И жестко грохнул Теперь я восполняю потери Что случилось? А я в скале застрял что? Додошка, нет! Как? Спаси остальных! Да, все до плоту. Похорони Додошку. Достойно. Окей. Он мне сказал, что Додошка сдохла. Она выпала с плота. Я хз, как она выпала. Она что, на блуждании была? Да что там происходит? Они оба на блуждании. Вот и причина. Черт, как же обидно за Додошку. И больше обидно за Додо. Он лишился своей жены. Но я прилетел за тремя аптеранадонами. Как вам такая польза? А теперь грустные новости. Додо, у меня для тебя две плохие новости. Первая, это твоя жена Додошка умерла, потому что упала за борт. А вторая, твой сын Додончик умер, потому что я его не покормил. Поверь мне, очень жаль, что так произошло. Ты видишь эту говняшку сзади меня? Да. Она выражает мое отношение ко всему этому. Прошло какое-то время, я перетащил Додо в то самое место, где мы ныкались с моим напарником. И пока он снова не в игре, я пришел к одной интересной мысли. Эта местность, она очень клевая на самом деле. И здесь есть очень неприметная пещерка. Но это даже не пещерка, а просто выемка, которую можно было бы занять. Мне кажется, здесь как раз таки не будет эффекта x4 урона на здание. Поскольку мы не в пещере. Но в то же время мы будем защищены. Поэтому очищаем эту местность и застраиваемся. Вау, смотрите, какая штука идет. Ты что есть такое? Поместите еду в слот. Я приручу тебя, обезьянка. Побежала, значит, да? Я очень классно стал приручать, поэтому я тебя приручу. И тебя приручу. Замочу. Приручу. Замочу. и заросли вылечу. Если ночью кто-то придет ко мне в дом, замочу. Короче, я осмелел и решил приручить орла. Давай. Нет, болость не работает. Окей, тогда придется стрелами. На лету! Так, он улетает. Это значит, что у него немножко осталось. За ним. А ну стой. Блин, как его сагрить? Он просто улетает от меня. Нужно на опережение действовать. Давай. Выстрел. Есть, есть, Есть, я здесь упал. Отлично, и не сдох. За ним. Лежит, спит. О, как неприятно, он хрипит. Может, он ударился при падении? С тобой все в порядке? О, нет, нет, нет. Рядом карнозавр. Надо его выманить. Куда пошел? Нет. Не ты, ты! Я так долго его пытался, блин, усыпить! Свали! Пить! Давай, аптера, ты сильный! Да бей же его! Еще чуть-чуть! Ой, главное, чтобы стамина не ушла! Есть! Убил горнотава! Блин, ладно 15-го лева было! У -у -у -у -у -у -у. Пичкаем его ягодами Я его нормально так напичкал И, кстати, оказывается, ягоды лучше действуют, чем наркотики Летим за овисами Овис, ты мне нужен Спасибо большое Посмотрите, как много мяса добыл Летим обратно Твое время не ждет, время не ждет Птица спит, живая? Отлично Ох, Сейчас ты будешь вкусненько кушать у меня Давай Что это? Нет! Скорпион, пошел! Свалил? Да неужели он пополз? Бить моего... Нет, кровь, кровь, кровь Сейчас умрет нет, нет, нет, скорей Давай, Птера Ты спасешь его Убей в крови уже Да, пожалуйста, убейся Да убей уже Бери на себя весь удар, Птер Ой, сейчас Птер еще уснет, мой Убей Есть О. О. Боже мой, как это напряженно Птер не уснет? Фига ты стойкий Как там птица Вся просто в дерьмину Ну, по крайней мере, он жив боже мой еще немного осталось. Мы не должны его покидать. Мы должны быть с ним всегда рядом. Настала ночь. И совсем чуть-чуть осталось. Просто еще один раз кусь сделать. Да! да! Да! Да! Я же сказал, что я приручу его. Сколько лет я просто дно скреп. А теперь я летаю, как орел. Назову тебя Орлана. Блин, красивое имя, мне кажется. Я думаю, теперь я восполнил потерю. С лихвой! Полетели со мной, Орлана! У меня появилась идейка. Ведь орлы очень хорошие перевозчики. А значит, вешаем седло, садимся и летим. Но летим не просто так, а чтобы приручить. Приручить эту обезьяну. Я же сказал, что я тебя приручу. Смотрите, на вдупляет, что происходит. Такого раньше не было. Я обычно всегда хожу, а теперь я лечу. И обычно я чувствую ногами траву. А сейчас ничего. Добро пожаловать в свой новый дом. Сейчас мы тебя через дымоход, как Санту, <зачем> закинем. А, черт, не получилось. Дырка слишком маленькая, да? Не твои габариты. А! Она ударила меня. Быстро в дом, я сказал. Да хватит бить моего орла! Какая свиноравная женщина. просто идет медленно и бьет. Да перестань! У меня рел устал. А! Я сказал, ты пойдешь ко мне в гости жить. Мне кажется, эта дырка слишком маленькая. Давайте еще раз попробуем. А вдруг как-нибудь сейчас мы ее. Оп! Вот как-то так. Нет. Надо менять подход. А точнее, менять проход. А пойди сюда. Куда-то ты намылилась. Ты идешь ко мне домой, я сказал. Вот в эту дырень. Да блин. сейчас погодите. Вот, вот, вот, давай, давай, иди ко мне. Есть. Твоя злость тебя погубила. Я не знаю. Так ли нужно приручать этих животных? Смотрите, сразу пошла к печке. Все, заделываем дыру. А. Смотрите, как она тупо ходит. Все, привыкай. Посмотрите, как она смотрит на меня. Такой взгляд у нее полный любви, мне кажется Ну, мне так кажется Да я уверен, посмотрите Мы, кстати, очень друг друга подходим по габаритам А горилла хорошая со всех сторон, как ни посмотри Замучу Народ, я кое-что увидел Прямо рядом с моим домом сам положу этому конец. Коллега, не сидите просто так! Нам нужно изучить пустыню, каждый ее дюйм, каждую песчинку. Да, я должен это сделать. Это будет милосердием. Ведь он сам не сможет остановиться. Он верит в пауэр дрыща, верит в того, кого никогда не было. Я окажу ему силу. Углу. Ты действительно этого хочешь? Мама, что ты тут делаешь? Пришла вправить те мозги как и всегда не не не не не не это мираж ты про меня? или в целом? что? ты так и не понял для чего ты здесь? и почему вы нужны друг другу? мне он точно не нужен он превращает мою жизнь в ад он даже моего имени не знает а ты сам знаешь? конечно Блин, как же это бесит! Ты злишься, потому что не знаешь, что именно ищешь. А посмотри, как он крепко держит рукой за лобу. Пора бы и тебе узнать. Стой! Как я узнаю? Начни копать.